Компьютер, телефон, все. Компьютер один. Открывай быстро! Все чисто на чисто. ВПН, насколько я знаю, ну ВАД. Ну, самая безопасная. Потом идет... Кто знал об этом, что ты минировал лицей? Никто. Живу? Никто. Давай, давай будем вместе разбираться. Что, к чему. Почему твои номера там везде фигурируют? Сожалеешь о своей деятельности. Да. Раскаиваешься в судейном? Да.